Добрый день. Меня зовут Артём. У меня была зубная боль, которая переходила от уха в височную часть, челюсть. Не знал, что с этим делать. Боли были ужасные. Каждый день пил обезболивающее. Обратился в одну клинику. Там сказали, что, возможно, верхняя пятерка шестерка, что там киста удалять надо. Я засомневался. Решил для проверки обратиться в другую клинику. В другой клинике мне сказали, что на восьми зубах у меня пульпит, что, возможно, более откуда угодно могут быть. Стал искать информацию в интернете. Знакомый порекомендовал клинику 32, порекомендовал обратиться к Владиславу Геннадьевичу. Обратился, проверили все, посмотрели, удалили восьмерку и боли прошли. Более того, после удаления восьмерки даже в этот же день у меня не было боли после удаления, которые остаются. Поэтому всем рекомендую, очень доволен.